всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом виде нас на обзоре Squid Game. это у нас игра в кальмара кто не помнит я думаю многие помнят была как-то раз первая версия. да конечно много шумихи навела и сама игра и как она быстро крутнулась в общем проект да потом красиво собрал бабки и ушел то есть как говорится версия вторая. только другие люди решили эту же тему реализовать более-менее нормально Сейчас они будут переделать там все листинги, все моменты. Будет опять CoinGeka, CoinMarketCap, нормальные партнеры. То есть и деньги под эту игру сделали проект. Точнее, делать. Скоро будет а, выпущена сама игра. И все у нас будет, в общем, отлично. Так, что у нас? У нас есть белая бумага, Есть определенные торги. А, имеется токен. С нас прошел аудит. С токеном все хорошо. Как вы видите, версия 2.0 у нас. Можно прям сразу же, тут уже есть такая небольшая интеграция, можно сразу же купить, не уходя с данного сайта, данный токен. Конечно же, игра будет в ближайшее время. То есть проект запустился, токен запустился, все у нас с этим хорошо. Теперь ждем саму игру. Конечно, будет интересно посмотреть, как эта игра будет выглядеть. Но, как говорится, ждем в ожидании. Посмотрим, какие нам может дать данный проект. Дорожная карта. Сейчас у них там, в принципе, все уже это в первом варианте готово. Там для подбор персонала, команда. С этим они уже совсем разобрались. Все у них здесь красиво. Запуск социальных сетей. Сети запущены. Создание сообщества, сообщество создано, получается запуск ждем самой игры, и, соответственно, уже на PancakeSwap уже торги у нас пошли. PancakeSwap на PCOIN можно зайти, и посмотреть все эти моменты. Также 20-кое зелень не решили потом раздать, полноценные аудиты, верификация и тому подобное. Соответственно, листинг, CoinLikeCap и CoinGecko, то есть будет новый листинг. Потом Bitmart, Экбанк и другие нормальные такие биржи. Так, соответственно, что у нас дальше? Дальше у нас игра. Ну, я думаю, до игры надо будет еще дождаться. Надо хотя бы сейчас, чтобы выполнили полностью вторую стадию. Как говорится, за второй квартал, так понимаю. Или даже это не второй квартал, а просто степени дорожной карты у нас идут. Партнерство. Конгека, Коинпаприка, Маркеткап, Криптоком, то есть аудиты, все как полагается. Проект вроде бы как бы еще сыроват, свежий, но я думаю, что-то интересное он нам даст. Тем более, сейчас крипта начинает восстанавливаться, то есть, как говорится, ворина ребята запустились. Сейчас проекты попрут, крипта пойдет вверх, и все будут опять ходить и улыбаться. Так, белая бумага, в принципе, тот же самый сайт, только у нас, грубо говоря, в PDF, да, образно. И можете посмотреть, почитать, изучить более детально, конечно, чуть поярче здесь все у нас развернуто. Так что, поэтому у нас здесь все понятно, все прекрасно. Залетаем на попоин, здесь у нас, да, какие-то определенные торги есть, там покупают, продают, потому что еще рынок не совсем стабилен, еще не все понимают, что... Происходит. Но пока не все понимают, что происходит, другие на этом зарабатывают хорошие баблишки. Так, в Твиттере у нас 5000 человек есть. Твиттер а, начал развиваться. Так, новости, люди активность проявляют. В принципе, уже хорошо. То есть, тем, как значит, сдвинулось место, все у нас начало работать. Соответственно, в телеграме уже 2500 человек. Это очень-очень хорошо. Так что с Телеграма у нас все прекрасно. В общем, ребята. Такой вот, небольшой вопрос по данному проекту. Пишите комментарии, что вы думаете. Вторая версия будет популярна или что-то с ней будет наподобие, как с первой. Но ну, мне что-то подсказывает, что вторая версия зайдет отлично, будет все прекрасно. Так что, такие вот дела. Соответственно, игра в кальмара возвращается официально. Все у нас будет здесь хорошо. Вам не упустите момент, когда зайти и когда вовремя выйти. Все ссылочки на социальные сети, все будет в описании. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем прохита, всем пока.